Ну вот, 60 секунд пролетели незаметно, это центральное телевидение. Первое информационное шоу на НТВ. А это кадры, которые на этой неделе облетели весь мир. Довольный Трамп демонстрирует своему северокорейскому коллеге Ким Чен Ину свой брутальный лимузин, у которого есть даже неофициальное прозвище ЗВЕ. У Трампа, кажется, эта мысль будто написана на лице. И как тебе моя тачка, чувак? Что в ответ думает Ким, как всегда, трудно понять. А может быть, вполне себе это. Эх, Дональд, ты еще мой личный... Поезд не видят. <свят> На самом деле и тот, и другой уже сделали и сказали много такого, что позволяет сделать вывод. Эти двое уж точно не упустят повод чем-нибудь да, помериться. И пусть уж лучше действительно меряются шириной капота и длиной кортежа, чем мегатоннами своих ядерных боеголовок. И действительно, ну кто еще пару месяцев назад, когда вся планета замирала от страха, что кто-то из них обязательно доведет мир до Третьей мировой, мог представить такие сцены? Вот Ким дружески хлопает Дональда по спине. А вот Трамп э, в знак одобрения показывает Ину большой палец. Будто напрочь забыли, что еще недавно в обращении друг к другу они предпочитали использовать такие выражения, как их и выживший из ума старик. И вот теперь журналисты уже всерьез гадают, кто же из них первым получит Нобелевскую премию мира. Ну а вот действительно, действительно ли такой мир будет лучше доброй ссоры? В этом разбирался наш партнер Николай Дубик. старт, внимание, марш. Итак, Фрау Меркель Трамп вообще не пожмет руку. Макрон сходит с дистанции уже через 6 секунд. Японец А.Б. держится дольше всех, но, похоже, только ценой травмы. Но обратите внимание на настоящий армрестлинг аж на 12 секунд. Будто двое бойцов face to face готовятся к поединку. А ведь так и могло все закончиться, если только Трампу можно было верить на слово. Он больной щенок. Человек-ракета начал самоубийственную миссию. Мы встретим его огнем и яростью. И удивительно, как после таких обещаний Ким подписывает себе не смертный приговор, а выгодное соглашение на глазах у изумленного мира. Получается, в обмен на ядерное разоружение Америка признает действующий северокорейский режим и закрывает глаза на нарушение прав человека. Хотя смотрите, как Трамп ну очень старался. Ким представляет американскому президенту свою делегацию, но неловкий момент. Один из генералов не подает ему руки, но Дональд ничего улыбается и опять не так прикладывает в пустой голове. Или уже другой эпизод. Переговорщики готовятся сесть за деловой ланч. Трамп пытается пошутить. Ребят, сделайте отличные фото каждого из нас, чтобы мы были хорошенькими, красивыми и стройными. Настроенным лице корейского лидера особенно заметно. Волк не понял юмора, зато похоже, он явно понял, как перехитрить самоуверенного американского визард. Вот камера выхватывает перевод приватного диалога. Многие люди в мире будут воспринимать нашу встречу как своего рода фантазию из научно-фантастического фильма. Жаль не видно, что Трамп ответил. Может быть, продолжай, ким, не останавливайся. Трамп думает, что никому из предыдущих президентов ничего подобного не удавалось. Он впишет себя в историю. Екатерина Егорова – ветеран политтехнологий. За ее спиной ни одна избирательная кампания, Так что политиков даже такой величины она видит насквозь. Кто кого раньше бросит? Вот этот левый, Ким Чен как только он ему будет не нужен, он бросит его моментально. И намеки на это скрывается не в пафосных речах, а в еле заметных деталях. Вот же за мгновение до исторического подписания помощница Кима, она же его сестра, срочно заменит трамповский маркер на проверенную ручку. Неужели корейский лидер хочет что-то скрыть даже в своей подписи? Видите, линия как бы сходит на нет. Трампов по-другому. Посмотрите, какой толстый штрих. Ага. Эксперт графолог Ирина Бухарева, как и десятки ее коллег по всему миру буквально под микроскопом пытаются проанализировать, что из себя представляют эти двое опасных переговорщиков. И какой срок годности у их хрупкого мира. И кто кого перехитрит или переупрямит. Здесь более жесткая, более прямолинейная позиция. Здесь позиция более хитростная и более извилистая. Я думаю, Ким Чунэн. Хотя в Штатах считают совсем иначе. Специально для саммита в Белом доме свояли настоящий хина-трейлер лично для Кима и его команды. Посмотрите, впечатлитесь, у вас есть шанс, шанс стать людьми. Что он выберет? Показать свою губновидность, лидерство или нет? Они хотят продать красивую жизнь. Они говорят о том, что наша жизнь гораздо краше, чем ваша. Воспользуйтесь ей, воспользуйтесь нашими наработками. С гуру рекламной режиссуры трудно не согласиться. Виды Нью-Йорка или азиатских мегаполисов ролики куда привлекательнее бедных корейских детей, катающихся на советских аттракционах. Только вот вместо своих разработок креативщики из Белого дома продают корейцам кое-что покруче. Не узнали? Давайте еще раз отмотаем и внимательно и, главное, вслушаемся именно на словах «инновационные технологии». Какие-то знакомые контуры и фары, которые встречаешь на каждой российской дороге. И действительно, это тот самый седан. Не знаю, как оценят эти технологии в Северной Корее, но на Кавказе их очень любят. Хозяин Приоры, обхазец Алхаз во всех деталях подтверждает на видео. Именно она, главная кавказская красавица. Как и положено, с индивидуальным подходом к инновациям. Начал с музыки. Можно, конечно же, конструкцию изменить, мотор побольше поставить. Вот они, вот они, инновационные технологии. Вряд ли в Трамповской администрации именно об этом думали, хотя Алхас предлагает свою версию, почему корейцам именно Приору показали. Легко и просто обслуживать даже в своем дворе. Нет, никаких сервисов не нужны. Пускай приезжают на это у нас будем обслуживать. Но не только Трамп пытается купить Кима. Корейский лидер не прочь, чтобы и на него купились, хотя бы внешне. Вот еще несколько месяцев назад модный обозреватель немецкого Дойче Веле в нем изюминку заметил. Мне нравится его прическа, немного хипстер, но с прусским шармом. Все больше дизайнеров выпускают такие брюки. И чтобы понять, как думает Ким, надо побыть немного Кимом. Берем широкие брюки, сверху его узнаваемый черный френч, Также выбриваем виски, немного укладки. Ах да, и очки для интеллектуального имиджа. Не знаешь, насколько я похож на Ким Чен-на, но определенный стиль в нем есть. Значит, над ним работают специально. Ему бы еще чутка схуднуть, чтобы стать похожим на настоящую икону стиля. А пока Ким добился другой, более важной победы, стал рукопожатным политиком. Теперь он рядом с американским президентом, и не как человек-ракета, а как умный, забавный парень. В общем, шоу двух актеров удалось, а значит, должно продолжаться. Николай Дубинин, Юрий и Денис Аникин. Центральное телевидение. Ну и шоу действительно продолжается. Вернувшись со встречи с Кимом, Трамп выступил с обращением к нации, в котором рассказал об итогах этого исторического события.